из сельдерея можно приготовить очень вкусную и полезную закуску, нафаршировав его вкусностями вроде помидоров и козьего сыра, рассказываю, как сделать фаршированный сельдерей. Вашему вниманию, фаршированный сельдерей, очень вкусная холодная овощная закуска, которая по вкусовой композиции напоминает мне греческую кухню, наверное, из-за сочетания козьего сыра, маслины сельдерея, закуска готовится очень просто однако сочетание ингредиентов очень удачное, получается вкусно, рекомендую. Список ингредиентов в конце видео. Сперва нужно вымыть и очистить от листьев стебли сельдерея. В отдельной мисочке приготовим начинку, для этого хорошенько перемешаем мелко нарезанный сыр, помидор, маслины и лук, при желании можете добавить каких-нибудь специй. На тарелку выкладываем подготовленные стебли сельдерея. Аккуратно выкладываем начинку. Должны получиться эдакие лодочки с начинкой. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Солим, перчим по вкусу. Фаршированный сельдерей готов. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Стебель сельдерея 6 штук. Козий сыр 150 грамм. Помидор 1 штука. Маслины черные 6 штук. Лук пари 1 штука. Соль, перец по вкусу. Количество порций 3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Друзья, жду вас снова.